Сегодня поговорим о том, как правильно ставить цели и сделать так, чтобы эти цели нас продолжали мотивировать. Огромная проблема, с которой мы столкнулись в своих разных командах, это когда люди пишут цели, и когда у них ничего не получается реализовать, у них начинается самобичевание, самокопание и так далее. И так далее. Меня зовут Зайцев Алексей, я считаю, что я профессиональный сетевик, так как занимаюсь этим давно у меня получается и я попробую с вами поделиться сегодня некой технологией, которую используем мы для своей команды для того чтобы составлять ну, определенные планы задачки ставить цели у меня есть сегодня помощник который помогает мне да и слышит меня о том как правильно ставить цели итак значит мы думаем и это наше глубочайшее заблуждение, что цель должна быть значит, яхта, машина, э -э, там, путешествие, там, обязательно жить около моря, там квартира такая-то там и так далее. Мы иногда совершенно забываем о том, что у нас есть еще стиль жизни на сегодня, что у нас есть еще запросы, которые не закрыты на сегодня, что у нас есть еще окружение, что у нас есть еще родственники, и это все есть уже сегодня. И поэтому предлагаю вам поговорить со своим окружением, со своими женами, мужьями, детьми, вот, составить а, список целей, в том числе и маленьких, что вы хотите получить в ближайшее время. Ну, иногда а, то, что я говорю, кажется абсурдным, но оно именно из-за своей простоты кажется абсурдным, но крайне эффективным с точки зрения положительных эмоций. Сейчас я расскажу. Мы заводим блокнот, в котором есть наши цели. И тут пишем, понятно, какие-то несусветно большие цели, то есть какие-то прям безумно большие, да, то есть которые нам смотришь и думаешь, ну как бы должна мотивировать, но сильно далеко, да. И пишем по пути маленькие цели. Например, отдохнуть выходные там-то. Сходить э, на массаж. Третье. Купить себе дорогую э, ручку. Четвертое. Обновить мобильный телефон. Вы это и так сделаете, но вы это пишите в целях, потому что это в принципе в целях есть. Да, это же не реализовано еще. Дальше. Посетить вот такое-то выездное событие. Ага, отметить э, день рождения с ребенком там-то. Да? Значит, посетить такую-то страну, купить кожаную куртку, значит выкинуть ряд одежды, которая старая, например, да? купить кольцо. И вот писать все, все, все, все, все, что у вас может вместиться в голову. И с целью, может быть, грубо говоря, 500. Но смысл здесь не в том, сколько их мало, много. Мы думаем, что их должно быть пять, и они все должны так сиять, что все вокруг должны от них слепнуть. Нет. Это должно нас мотивировать, и это должно нас эмоционально наполнять. Что именно? Когда у нас есть список целей, некоторые из них легко достижимы, некоторые сложнее достижимы. Но это логично, что купить, например, резину, Чуть новее, но бэушную, на свою машину Это легче, чем купить новый автомобиль Того-то цвета, того-то года там, Который сейчас для вас не досягает Логично Но все-таки купить резину и купить автомобиль Это некое дело, некая цель Которую можно вычеркнуть Понимаете, о чем я Вы покупаете микрофон для видеосъемок Вычеркнули Вы покупаете резину для автомобиля вычеркнули, коврики для машины вычеркнули, чехол для мобильного телефона вычеркнули, новый мобильный телефон вычеркнули. С ребенком день рождения отметили. И у вас из сотни целей реализовано уже ядрен батон как много. Вот о чем речь. Ваш мозг понимает, что у вас в жизни все получается. Вот чувствуете, попробуйте это ощутить кожей, да? У вас в жизни все получается. Вот смотрите, собака даже хвастает. Вот собака хвостом виляет, да? У тебя все получается, понимаешь? То есть у вас все абсолютно получается, вы довольны, виляете хвостом. И у вас есть вот некий паттерн да, то есть некая, некие толчки вокруг э, уверенности в том, что мир для вас и создан. Вы состоявшийся человек, вот по этим уже пунктам, остались запятые. Ну, какие-то мелочи, там, куда-нибудь там слетать на Мальдивы, там, выполнить последнюю квалификацию в компании, там, и так далее, и так далее. Смысл здесь а, именно в том, что мы свои цели вычеркиваем, и мы тем самым наполняем себя уверенностью в том, что у нас это получается. Вот это важнейший вообще момент, важнейший в плане того, насколько а, мы работать должны над собой, чтобы получать уверенность в себе. Не самоуверенность, а уверенность в себе и пополнять свой багаж, скажем так, тепла, любви к себе и с этим багажом Приходить на встречи, приходить на мероприятия, проводить мероприятия, когда у вас есть энергия для того, чтобы этим делиться. Понимаете, когда выходит успешный человек, у которого 80% целей реализовано, да, или приходит человек, который очень много работает, но он здесь недоволен жизнью. Кого приятнее слушать? Вот о чем речь. Так вот, сегодня мы с вами начали это делать, да. То есть, вы, я думаю, что вы сегодня можете выписать список всех своих целей, включая. Все, о чем вы думали, планировали, хотели, сомневались, попросите туда мужа дописать свою цель, жену попросите допиши, дописать цель, детей попросите дописать цель. В принципе, ничего плохого в этом нет. Вот. Вы можете это записать. Безусловно, можно сказать, что каждый там сам должен добиваться цели, но если ребенку 10 лет, то понятно, о чем речь. То есть добиваться цели это, ну, скажем так, финансовых, которые добиваетесь вы. Как, какая ценой это ему достанется и какой ценой вам. То есть вам это вот так по щелчку, а ребенку это еще надо вырасти. Вот о чем речь. Поэтому список вычеркиваем и продолжаем это делать каждый день. Каждый день дополняйте свои цели новыми задачками. Я думаю, что я с вами поделился вот этой важной фишкой. И с новичками мы работаем всегда в режиме «Составляй списки своих желаний». Потому что на некоторых из них тебя начнут прям положительно наполнять. Я думаю, что сегодня я был вам полезен. Хотя бы тем, что научил вас тем, как поднимать свое настроение. Как э, добавлять себе уверенности. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Поделитесь этим видео с теми, кто вам близок. Если вам интересно, где брать людей в этот бизнес, смотрите мое следующее видео. А так я буду рад вас наполнять чем-то еще в наших следующих встречах. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.